Всем привет! Вы на канале Ктв. И сегодня я снимаю видео про Мацархай, который называется Утро Элизабет. Итак, начнем. Дзинь, Дзинь, Динь, Динь, Динь, Динь, Дзинь, Дзинь. Ну, что там еще? Дзинь, дзинь, да, блин, иду, иду, дзинь. Ладно, что там, что там, не могу. Дзинь, дзинь, дзинь, пик. Хорошо, ну, все. Нехорошо. Так, надо бы встать. Фуф, надо заправить теперь постель. Ну вот и все. всем готово. Ой, теперь я думаю, надо будет переодеться, а то я в пижаме не люблю ходить. Так, теперь я думаю, надо бы и обувь одеть. Теперь я одета. Ну, теперь, я думаю, можно пойти позавтракать. Так, что у нас там есть? О, Клавдия, доброе утро. Доброе утро. Там у нас пончики. Хочешь? Пончики я люблю. Это хорошая идея. Сейчас достану начало. Это. Сейчас тарелочку себе. Тарелки. Где все тарелки? Не бойся. Сейчас я их тебе достану. Ты иди пока. Иди, иди. А, ладно, ладно, иду, иду. Ну, Сэндис, привет. Привет, давай, иди быстрее, а то сейчас я все пончики съем. Нет, быстрее, надо сесть. Так, все, я села, сейчас надо подождать. Как же хорошо попить кофе. М -м -м, какое вкусное же кофе. Обожаю. Ой, Так, попробуем-ка на вкус этот вкусненький донатс. Так, сейчас. М -м, так, пахнет аппетитно. Сейчас попробую на вкус. Ммм, как вкусно. М -м. Какой был вкусный этот донатс. Очень вкусный. Так, думаю, пора идти уже, ну, причесываться. Сейчас я встану и пойду. Сделаю себе хвостик. И мне уже надо будет идти на работу. Ну, так, сейчас посмотрим. Какой кошмаркики у меня волосы. Ну, все. Надо срочно делать хвостик. Я же не пойду в таком виде. Сейчас сделаю. Так, все, я почти готова. Осталось ко мне совсем немножко такой... Там Клавдия моет посуду. Эй, не снимай! Да не снимай я. Сейчас надо взять мой телефончик, положить его в сумку и я пойду. Так, сначала отдеду очки от солнца. А то у нас там солнышко, ведь ну начало утра, нет солнца такого. Зато днем будет жара. Готово. Теперь шляпку. Вот и все. Мне пора на работу, поэтому, ребята, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока, пока. Муа. Пока.